Асэта Балана. За мой народ. Да будет так. Асета Балана. Ангуфалодор. За мой народ. Ангуфалодор. Асета Балана. Ангуфалодор. Балана. простого. Кейс будет шарка. Да будет так. За мой народ. За Кеталас. Да будет так. Проще простого. Да будет так. За мой народ. Анду Фаладор. За мой народ. Анду Фалодор. За мой народ. Андуфаладор! Домой, народ! Ассета Балана! Да будет так! Андуфаладор! Да будет так! Проще простого! Да будет так! Проще простого! Ассета Балана! Я жду, смертный! Я устал ждать! Да будет как! Ангуфалодор! За мой народ! Ангуфаладор! Проще простого! За мой народ! А балана! Да будет как! Проще простого! Асэта Балана! Да будет как! Проще простого! Асэта Балана, проще простого. Да будет так. Асэта Балана. Говори. Да будет так. Проще простого. Да будет так. Проще простого. Сожгу дохла. Анду Фаладор. Проще простого. Да будет так. Асета Балана. Проще простого. За мой народ, да будет так! За мой народ, Анду Фалодор! За мой народ! Анду Фалодор! Да будет как! Анду Фалодор! Да будет так! и это балана! Да будет так! За мой народ! за кельталас асета балана да будет так здесь будет жарко асета балана анду Фаладор. проще простого я устал ждать я жду смертный да будет так из Эрадо. говори асета балана анду Фаладор. Проще простого. Анду Фалодор. За мой народ сожгу доклада. Ассета Балана. Анду Фалодор. Проще простого. Анду Фалодор. Ассета Балана. Проще простого. Анду Фалодор. Огонь и смерть! За мой народ! Дерадо, асета балана! За мой народ! За мой народ! Приближается. Асэта Балана. Я жду, смертный. Изерадо, да будет как? Асэта Балана, да будет как. До да мой народ. Говори. Изерадо. Анду Фаладор. Да будет как. Проще простого, Ангел Полудор. Set a balana. Смерть! Проще простого. Я жду, смертный. На город наших братьев Чего? напали враги. Я устал ждать. За да будет так, а с на город наш... Устал ждать. Напали враги. За за мой народ. Анду фаладор за мой народ, Анду Фаладор. да будет так. Асэта Балана. Говори. Изерадо. За мой народ, Анду Фаладор. Асета Балана. Проще простого. За мой народ. Проще простого. Я жду, смертный. Да будет как. Проще простого. На город наших братьев. За мой народ. Да будет так. За мой народ. Да будет так. За мой народ. Асэта Балана. За на мой народ. На Анду Фаладор. Да будет так. Асета Балана. Анду Фаладор. Чего же все Паладор. я устал ждать да На будет так проще Надо простого Устал, ждать. Я жду, смертный. Анду Фаладор. Проще простого. Изерадо. Я жду, смертный. А За мой народ. Да будет так За мой народ. приближается. Анду Фаладор. За мой народ. Проще простого. Я устал встать. Асэтабалана. Да будет На как. Клоп приближается. Анду Фаладор. Да будет как. За мой народ. Анду Фалодор. Асэта Балана. Да будет так. Анду Фаладор. За мой народ. Да будет так. Асетабалана. Анду Фаладор. Асэта Балана. За мой народ. Да будет как. Асэта Балана. За мой народ. Анду Фаладор. За мой народ. Здесь будем шарка. Анду Фаладор. Да будет как. Проще простого. Я жду смертный. Да будет так. Я устал ждать. Изерадо. Проще простого. По славу старшей крови. Говори. Задень да, да будет так. Асета балана. Самой народа. Проще простого. Анду проще простого. Да будет так. Анду Фалодор, за мой народ, проще простого. напали враги. Огонь и смерть. <звуки> а балана. Изераду. На город устал напали враги. Онду Фалодор. Рада видеть тебя. Сло приближается. Простого. Да будет как! Ангу Фалодор! Да будет как! За мой народ! Я устал ждать! Да будет как! Проще простого! Ангу Фаладор! Асэта балана! Ангу Фаладор! Да будет как! Ангу Фаладор! За мой народ! Зачеталас. асета Асэтабалана! Здесь будет ганка! Анду Фаладор! Асета Балана! Анду Фалодор! Да будет так! Анду Фалодор! Да будет так! Смерть. Я жду, смертный. Я устал ждать. На город наших братьев напали враги. Я жду, смертный. Сожгу до тла. Зло приближается. Да будет так. Анду Фаладор. Да будет так. Говори. Анду Фалодор. За мой народ. Да будет так. Анду Фалодор. Да будет так. Ангу Фалудор. Проще простого. Ангу Фалудор. Асня Габалона, Анду Паладор, по славу Старшей крови, за мой народ, проще простого. Да будет так, за мой народ, Анду Паладор, за мой народ, проще простого. Да будет так! За мой народ! А балана Да будет так! Проще простого! Здравствуй! А да устал ждать! За мой народ! Проще простого! За мой народ! Я жду, смертный. Да будет так. Зло приближается. Ассет балана. Да будет так. На нас напали. Добро пожаловать. Я устал ждать. Говори. Проще простого. Замой народ! О, приближается! Да будет так! Замой народ! Говори! Асета вала Время не ждет смерть. На город наших братьев напали враги. Фаладор, На за мой народ! Безеродор, асет На город наших братьев напали враги. Да будет так. Асет обала нас. За лаз! Дарко. Проще простого. На город наших братьев напали враги. На город наших братьев напали враги. Наших братьев напали враги. Огонь и смерть! домой народ, да будет так. Это баланок. народ проще простого да будет как. за мой народ асета балана англ да будет как. асета балана за сожгу до тла Я радо. Анду Фаладор. За мой народ. Да будет как. Говори. Анду Фалодор. Проще простого. За мой народ. Анду Фаладор. За мой народ. Славу старшей крови! Да будет так! Проще простого! Самой народ! Асета Балана! Анду Фаладор! Проще простого! Я устал ждать! Зло приближается! Изерадо! Да будет так! Анду Фаладор. Да будет как? Проще простого. За На мой народ. Да будет как. Говори. Проще простого. Я устал ждать. Асета Балана. За мой народ. Проще простого. Да будет как. Ангу Фаладор. Асэта Балана. За мой народ! Говори! Жизнь за Нерзула. Зло приближается. Астета Балана. Проще простого. Да будет так. За мой народ! Да будет так. Анду Фаладор! Изерадо! За мой народ! Проще простого. Да будет так. Асета Балана. Анду Фалодор. Проще простого. Рада видеть тебя. Я жду, смертный. Да будет так. За мой народ. Асета Балана. Анду Фалодор. За мой народ. Да будет так. За мой народ. Асета балана. Анду Фалодор. балана. Анду Фаладор. Проще простого. За мой народ. Зло приближается. Да будет так. За мой народ. Говори. Так это лаз. А устал. Асета Балана. Проще простого. Асета Балана. Проще простого. Анду Фаладор. Да будет так. За мой народ. А Балана. Да будет так. Зерадо. Проще простого. Да будет так. Проще простого. Асета Балана. За мой народ. Проще простого. Ангуфалодор. Да будет так. Проще простого. Да будет так. За мой народ. Да будет так. Ангуфалодор. Я жду, смертный. За мой народ. Проще простого. Да будет так. Анду Фаладор. Проще простого! Асэта Балана! Да На будет так! Сожгу до тла! Враги. За мой народ! На нас напали. Проще простого! Анду Фаладор! Асета Балана! На За мой народ! Фаладор. Чего желает мой повелитель? Говори Проще простого Асета Балана Проще простого Здесь будет жарко За мой народ Так Асета Балана Я жду, смертный Анду Фаладор. Говори. Асета Балана. За мой а народ. Изерадо. Зло приближается. Проще простого. Говори. За мой народ. Проще простого. Да будет как? Проще простого. Изерадо. Анду Фаладор. Да будет так. Асета Балана. Анду Фаладор. Проще простого. Да будет так. За мой народ. Я жду сверх. Я устал, ждать. Зло приближается. Проще простого. Асэта Балана. Да будет так. Проще простого. Андуфаладор. Я устал ждать. Изерадо. роду Абалана. Андуфаладор. Асет Балана. Проще простого. Да будет так. Асет Балана. За мой народ. Проще простого. Да будет так. Сожгу до хла. Да, господи. Лоб приближается. Здесь будет жарко, Анду Фалодор. Изерадо. Проще простого. На мой народ! Я жду, смертный! Вас а балана! Я устал ждать! Анду Фаладор! Я жду, смертный! Я устал ждать! Проще простого! Сожгу до тла! А Самой народ! Older. Да будет так будет так. Анду Фаладор. Закель Талас. Сочту до Я жду сверху. Добой, народ. Зло приближается. На горах наших братьев Да на будет так. Замой народ, Асета Балана, Замой народ, проще простого, Замой народ, проще а простого. Город наших гостей да напали враги. Проще простого. Жизнь за Нерзула. Я жду, смертный, Асета Балана, проще простого, Асета Балана. Да будет как. Анду Фалодор. Ассета Балана. За мой народ. Да будет так. Ассета Балана. Да будет как. На нас напали. Анду Я жду смертный. Ассета Балана. Анду Фалодор. Да будет как. Анду Фалодор, Ассета за мой народ, Ассета проще, проще простого. За мой народ, Ассета будет За мой народ, Анду проще простого, за мой народ, проще простого. Да будет как! Андуфалодор! Да будет как! Я жду, смертный! Я устал ждать! Андуфалодор! Асата Балана! Андуфалодор! Проще простого! Асэта балана! Проще простого! Да будет как! Я жду, смертный! За мой народ! Приближается. Проще простого. Анду Фаладор. Закеталас. Здесь будет жарко. Да будет так. За мой народ. На город наших братьев на паре пройдет. Полодор. За На мой народ! А за балана. За мой народ? На город наших братьев навали враги. Я устал ждать. Да будет так. За мой народ. будет как за мой народ проще простого за мой народ проще простого да будет как проще простого аабал балана. проще простого говори за мой народ за мой народ Насклоняюсь перед ваше Зло приближается. Асета Балана. За мой народ. Проще простого. Да будет так. Асета Балана. Проще простого. Асета Балана. Устал ждать. За мой народ. Проще простого. За мой народ! Проще простого! За мой народ! Проще простого! Анду Фалодор! Зло приближается! За мой народ! Проще простого! За мой народ! Асэта балана! Проще простого! Да будет так! Проще простого! я жду до тла за мой народ проще простого я жду смертный асета балана за кельталас везде роду зло приближается проще простого андуфаладор да будет как. андуфаладор я жду смертный проще простого. А сетовала наша. Да будет так. Ангуфалодор. Да будет так. Ангуфалодор. Да будет так. я устал ждать. Изорадо. Проще простого. Ассатовала нам. Самой народ.